Все отношения можно разбить за четыре этапа да. Да. А, первый этап называется приконтакт это этап собственно говоря самого знакомства когда возникает встреча мужчины и женщины и завязывается какой-то диалог ну, вот, привет как дела там металик маша Классная погода, почему бы не познакомиться? Да. Да. Вот. Что на этом этапе происходит? Вы знакомитесь и понимаете или чувствуете, вот, человек вообще, вот, есть энергия или нет энергии. Вот. На этом этапе важно словить вот эту фишку, вот. Если, ну, при условии, что вы не навешали на него какой-то ярлык сразу, сход, не спроецировали. Вот если вы не спроецировали, и вы в контакте со своим телом, можно почувствовать, что произошло, когда вы стали разговаривать. Если повышается количество энергии, интерес, то высокая вероятность, что человек может вам подойти. На какие моменты следует обратить внимание? Первый – это запах. Не парфюма, а человека, да? то есть вот если вот, запах изо рта, в том числе запах кота, вот, это некоторые критерии, а, которые говорят о вашей совместимости, если человек вам не нравится по запаху, скорее всего на уровне Физиологически будут вопросы с ним какие-то, то есть там, разные социальные тутпочтения. Может быть, потомство родиться не такое сильное, как могло бы быть. Ведь запах – это очень важно. Дальше – это само ваше ощущение от того, когда вы возле человека вот находитесь. Пара создается для того, чтобы компенсировать некоторую нецелостность мужчины по отдельности и женщины по отдельности в паре каждый получает э, от другого то что ему не достает и если вот вы почувствовали что стали больше лучше ваши какие-то лучшие качества пробуждаются этим человеком высока вероятность что произошло это еще это, этот коннект целостности, будто вот замочная скважина и есть ключи, вот чипы совпали. Вот. Есть такое понятие э -э, в так, традиционном взгляде на отношения как э -э, единица для пространства. Что это значит? Это значит то, что вот когда мужчина плюс женщина, они объединились и они являются собой что-то третье, пространство, целостное. Второй этап – контактирования, то есть во время контактирования вам нужно узнать о человеке, ну, то есть, что узнавать, здесь мы разбирали, да, папа-мама, работа, увлечения, кто он по жизни, да, как он общается с друзьями, чего ждет, чего хочет, отношение к семье, к детям, к женщинам, к бывшим, ну, так вот, не как, конечно, анкета. В процессе общения спрашивать эти вещи, это важно. Планы какие у него. Вот. А, ну, и, естественно, про себя тоже рассказывать. То есть про свои планы, про свои потребности, то, что вы вообще хотите от отношений. Вот. Не молчите. Дальше. Полный контакт. Полный контакт – это тогда, когда вы уже узнали, о партнере и э, он и вы в отношениях что-то узнаете о себе то что не знали до этого то есть вот отношения что-то в вас привносят например вам захотелось там позаботиться о человеке а так например это не свойственно вы особо так ни о ком не заботились до этого какие-то слова приятные сказать может и неприятное, вы тоже все узнаете с другой стороны. Да. То есть э, во время полного контакта, во время близости вы что-то открываете новое для себя. И он тоже что-то открывает в этот момент. Вот. Это вот и есть э, образование чего-то третьего. Вот ваш союз, он что-то привносит в, в, и в вас, и в нем. И по сути в этом и смысл как бы, отношений, чтобы что-то познать в себе новое. Что-то больше сделать, например, в этой жизни. Вот. Ну вот соединение, близость, общность, доверие. То есть такими словами можно про это говорить, что вот когда возникает этот контакт, полный контакт. И последняя стадия, это постконтакт, это когда после полного контакта вы перевариваете, как бы осознаете, что это было, что-то произошло, что человек с вами сделал, что вы сделали. Ну, обычно, когда в полном контакте вот, возникает эффект близости, люди говорят про любовь, что вот у нас любовь какая-то возникает. Любовь – это и есть связь, на самом деле. Объединение вас во что-то третье – это и есть вот любовь, то, что понимает общество под этим. Вот. Когда произошел постконтакт, вы все переварили, дальше потом вы уже можете начинать а, опять вот отсюда, то есть, скорее всего, приконтакт уже не будет, уже познакомились. Если, конечно, несла какие-то новые вещи. Он говорит, а вообще-то у меня жена еще в другой стране и трое детей. Вы такие, о, опять приконтакт. Вот, то есть, что я оказывается, совсем не знаю. Вот. И так получается, что вот вы, получается, прошли сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, И Вот отношения по спирали. Вы что-то узнаете, объединяетесь, перевариваете, узнаете, объединяетесь, перевариваете. Вот это вот и есть спираль отношений. Если при, скажем, при всем этом деле сохраняется вот как бы этот контакт, вот эта вот любовь так называемая, то отношения могут длиться там, ну, хоть всю жизнь. Если где-то здесь начинает какой-то сбой, например, ушло доверие, обиды появились, вы уже не можете сближаться, вот, потому что где-то вы там поранились там друг от друга, вот он, он сказал вам что-то, а вы ему тоже ответили. Вот. Полный контакт уже невозможен. Поэтому важно, во-первых, быть максимально бережным в отношениях, но если накосячили, компенсировать это, чтобы не, оставляло, не оставляли ваши конфликты рану. Ну вот, так быстренько, помирились, прояснились, извинились, сказали, слушай, ну прости, там я сегодня был скотина, что я могу сделать, чтобы загладить свою вину? Ну вот. Тогда этот вот полный контакт, он не будет теряться, он сохранится. И это даст жизнь отношениям. Потому что все разрывы отношений произошли где-то в этом месте, где кто-то был открыт, а ему сказали какую-то гадость. Или сделали какую-то гадость. Тогда говорит там, о предательстве, о измене, там, о использовании. То есть момент полного контакта, когда вот, там, любовь возникает, вот за там фу, плюет ему сердце. Да, и все, любовь закончилась. И начинается месть.